Лева загибает пальчики. Лёва, в каких бы ты странах хотел бы побывать в своей жизни? Лично я в своей жизни хотел бы побывать в следующих странах. Давайте сгибать на руке. Франция. Так там же протесты. Ну и что, я шо, участники, что ли? Германия. Там колбаски выпили. Ничего, я им свою покажу. Прага. А что там в Праге? Интересно? Прага, ну там, архитектура... Лондон! Лондон is the capital of Great Britain. Доброе утро, девочки! Девочки, вышла на пробежку. Совмещаем приятное с полезным. С добрым утром, девочки! Со марта! Девочки, как вам мои новые очки? Смотрите. Девочки, сидим с Ниночкой иду. Oh, yeah. Доброе утро, девочки. Это какой-то ужас. Доброе вам, бокское утро, девочки. Девочки, балдею! Девочки, мы пришли с Ниной в Чикен. Девочки, ну я не удержалась. Девочки, ну я не могу остановиться. Все, девочки, умяло все. Доброе утро, девочки. Доброе утро, девочки. Ну это какой-то шикардосик. Девчонки, сейчас вам что-то скажу. Девчонки, правда или нет, что Лина Кабаева родила двойняшек? Ну что, девочки, как вам мой аутфит? Аутфит? Аутфит? Девочки, Нина пробует Как, как девочки, весело мы живем? Три бутылки пива. Че еще надо человеку? И хи Ихи-ха-ха. Я ушла, девочки. Потому что сейчас начнт еще просить на пиво. Тити. Дай-дай, дай-дай, дай-дай. Бесконечно. Доброе утро, девочки. Доброе утро, мальчики. Вот, девочки, еще учу английский язык. Sit straight and Ситс. фриц. Сид страйт, Фриц. Добрый день, девочки. Собралась вот в АБЦ. Нужно пойти купить легкие плавательные трусы. Пока-пока, девочки. До новых встреч. Сосо, <звы> so, so, ребята, не выключайте это видео. Хотел сказать, что во время монтажа этого ролика я заметил нечто необычное. Вот э один из моих роликов. И хочу вам показать то, что видел я. Не знаю, заметите ли вы. Попробуйте найти сначала сами. Собралась вот в АБЦ. Нужно пойти купить левые плавательные трусы. В общем, когда я заметил это нечто, я просто офигел. Реально. Если вы смогли увидеть, то когда я поворачивал камеру, вот здесь вот был какой-то силуэт мужчины. Ребят, я. мне нет слов, что сказать. Я сначала себя успокаивал тем, что мне просто показалось и что это все фигня неправда. Но когда я немножко перемотал вперед и почти в конце видео возле своей головы увидел чье-то лицо, то я уже просто был поражен. Я хочу обратиться к Диме Масленникову. Дима, приезжай в мой город, исследуй мой дом, пожалуйста. Может ты найдешь кого-то, что-то. Не знаю. Короче, всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комменты, я буду их читать. И всем пока!